Приветствую тебя, уважаемый подписчик или просто зритель моего канала Игорь Черноусов. Это видео на мою любимую тему средства автоматизации. Я расскажу о том, как правильно сокращать ссылки и главное, как это делать массово. Достаточно подробно расскажу и дам вам инструмент, который вам легко и просто позволит решить эту задачу. Ролик будет однозначно интересен тем, кто продвигает какие-то свои проекты. Сейчас я вам показываю сайт онлайн-передачи в которой я сейчас работаю. У меня есть ссылка на главную страничку моего сайта. Если вы занимаетесь какими-то реферальными программами, партнерскими программами, участвуете, и у вас есть вот такая длинная страшная ссылка, да, вот однозначно внимательно посмотрите этот ролик. Я расскажу о том, как защитить ссылку на продвигаемый ресурс от бана, ну и, конечно, сделать ее не вот такой вот страшнющий, как я сейчас показываю. Итак, друзья, важное уточнение. Ролик, конечно, будет полезен тем, кто использует для рекламы своих проектов условно-бесплатные средства. Но это либо вы руками это делаете, либо используете какие-то средства автоматизации. То есть вы не пользуетесь платной рекламой. Кто может для своих проектов использовать платную рекламу, ну, наверное, этот ролик будет неинтересен. Итак, друзья, любая рекламная кампания это, конечно, размещение информации о вашем проекте и, естественно, передача ссылки на него. Вот Если даже я буду раскидывать ну, достаточно массово вот такую трастовую ссылку, даже если я сюда добавлю ссылку по защищенному SSL сертификату, массовое размещение вот такой вот ссылки однозначно приведет к тому, что кто-то будет жаловаться и что произойдет. Ну, например, для социальных сетей переход по этой ссылке будет невозможен. То есть вы доменное имя своего продвигаемого ресурса просто продвинете жестко в бан. Это даже если я говорю о ссылке на главную страницу. Вот те, кто начинает кидать вот такие вот ссылки длинные реферальные, то они очень быстро летят в бан, потому что чаще всего они уже там находятся, потому что их дайменные имена рекламируются не только вами, и в принципе сразу ссылка перестает работать. Вот что же нужно делать? Вот ссылки, как говорят, надо сокращать. Для этого существует колоссальное количество сервисов, но, друзья, почему вот такие популярные сервисы сокращения ссылок не очень правильно использовать для рекламы своих проектов, я тут углубляться не буду. Лучше, конечно, использовать для сокращения ссылок своих свой дополнительный домен. И через этот домен делать то, что называется редирект. Редирект – это перенаправление, то есть... У меня есть вот такая, например, адресная строка, которая указывает на совершенно другой домен, то есть именно через вот этот домен за кБВ в моем случае 36.ру, происходит перенаправление на главную страничку моего сайта. И я размещаю ссылочку в который не участвует напрямую мой рекламируемый проект, участвует имя другого домена, который как раз и был куплен для того, чтобы через него делать эти редиректы. И вот посмотрите, как это работает. То есть набираю одно имя и попадаю на нужный мне сайт. Вот это вот классический редирект. Редиректов бывает очень много различных видов. Их можно делать двумя разными принципиально способами. Можно вот делать через папку, как я показывал, то есть домен, который вы используете для редиректа, и потом будет папочка. Вот такие длинные названия. Либо можно делать через поддомены, то есть ваш домен, который вы используете для редиректов, и будет вот такое поддоменное имя, то есть без папки. Через папки мне больше нравятся редиректы делать. Почему? Потому что ну, вот по специфике моей работы мне требуется много делать редиректов. Опять же, почему много? Для того, чтобы не раскидывать одну и ту же ссылку. То есть вот вся идея это не палить свой домен и сделать множество различных ссылок, которые будут отличаться друг от друга, и в каждой рекламной кампании кидать именно свою ссылку. Вот поэтому мне, конечно, очень удобно работать через папки. Через поддомены, конечно, может быть, это смотрится и достаточно красиво, но вот таких вот ссылок я не могу наделать, например, тысячи, там, до сотни, пожалуйста, но там, несколько тысяч я доделать не могу. Поэтому я использую в основном через папки, и в этом ролике я как раз буду рассказывать о варианте редиректов через папки. Вариантов редиректов, как я уже говорил, очень много. Я немножко покажу, как они работают, чтобы было понимание. Можно выбрать тот вариант, который вам больше нравится. Я вам показал только что редирект, ну, классический, или как вот Влатова назвал, через хитачис. Это файл, который лежит в папочке, в корневой, и через него осуществляются все эти перенаправления. Есть очень еще интересный редирект. Посмотрите, как он работает. Это точно так же будет происходить переход на другой сайт, но будет происходить переход с паузой. Вот так вот. Видите, пауза, ждите, идет перенаправление. То есть, что вы будете писать, какой текст написан, ждите, как у меня, там, слайдер загрузки, либо какую-то картинку там свою загрузите, все это очень легко меняется. Вот такой интересный вид редирект Можно писать какие-то успокаивающие сообщения для волнующихся граждан, что их там куда-то переводят. Есть еще редирект с фреймом. Его принципиальное отличие в следующем, что вы в адресной строке набираете адрес домена, который используется для редиректа, но остаетесь на этом домене, то есть как бы вообще полностью прячется. То есть, видите, На самом деле я перешел на домен zkbvet.ru, а вообще-то в адресной строке, как у меня был, вот этот адрес редиректовский, так он у меня и остался. То есть создается впечатление, что как будто вас никуда и не перенаправили, что вы остались вот на одном и том же месте. И еще есть один классный редирект, он называется «Редирект с настройкой». Как он работает, я сейчас вам покажу. Он очень хорошо используется, особенно если творчески его использовать, если вы ссылку размещаете в социальных сетях. Вот я копирую эту ссылочку, здесь пишу, например, какой-то пост, да, и затем размещаю ссылочку по редиректу. Э, Если работаете в социальных сетях, то знаете, как только размещается ссылочка, по этой ссылке э, социальная сеть пытается выдернуть картиночку. Редирект с настройкой позволяет э, любую картинку, которая вам нужна для этой ссылки, подгружать в социальную сеть. Вот опять же, при творческом подходе эту картинку можно делать разную. Вот, зовущую, чтобы люди на нее кликали. А картинка, как вы понимаете, кликабельная. Это будет происходить именно переход на ваш рекламируемый сайт. Из самого поста можно вообще эту ссылку выкинуть. Так Клик будет осуществляться по картинке. Ну, вот сейчас, смотрите, нажимаю «Опубликовать». Вот этот пост. Просто щелкаю по картинке и перехожу на нужный мой сайт. Вот сейчас пока мой домен ВКонтакте не заблокирован и переход происходит без всяких там предупреждений, пугающих и так далее. Ну, потому что я его пока еще не запалил и, надеюсь, не запалю. Это интересные переходы и есть еще редирект защиты от ботов. Я о нем расскажу, когда буду уже подробно рассказывать об инструменте. Итак, друзья, вот все эти редиректы, конечно, можно делать руками. И, в принципе, был такой момент в моей жизни, когда я это делал. Но если вам нужно сделать там 5-10, ну, даже 20 блин, редиректов, это можно сделать руками. Но если вам нужно их сделать, блин, тысячу, то это пипец, сколько времени уйдет. Вот поэтому, вот замечательный человек которым я уже давно работаю Влад Петров Влад занимается автоматизацией пишет классные шаблоны Влад написал шикарный шаблон мы его вместе с Владом тестировали долго он называется мы его так назвали VIP редиректы вот все редиректы которые я вам показывал все он реализует плюс еще реализует редирект защиты от ботов то есть мы его тоже сюда включили хотя у Влада есть отдельный шаблон который использует трекер то есть трекер отсекает всех ботов, ну то есть ну, там еще и кучу всего, там статистики, там переходы разные можно менять. Но в этом шаблоне мы также реализовали простой вариант редиректа защиты от ботов, чтобы предотвратить блокировку ссылки, особенно если вы ее размещаете в социальных сетях. Я вам сейчас покажу, как из себя выглядит этот шаблон. Вот он, называется он редирект VIP. Этот шаблон для того, чтобы он работал, требуется программа Xenobox. Эта программа не продается никем из авторов. То есть на этот вопрос очень часто мне задают. Вопрос, где она берется. То есть эту программу продает сама компания Zenalab. Вам необходимо зарегистрироваться в этой компании. Ссылку на сайт компании я дам. Дам свою партнерскую, длинную, не буду ее сокращать, чтобы вы понимали, что вы как бы регистрируетесь под меня. То есть вы регистрируете на сайте компании, регистрация там очень простая, классическая, да? И ту электронную почту, которую вы использовали для регистрации, вот в данном случае, вы передаете автору-разработчику, то есть у кого покупаете шаблон. И он вам выписывает вместе с шаблоном лицензию на эту программу. Потому что этот вопрос задают очень часто. вот Решил на него чуть подробнее ответить. Итак, вот этот шаблон в выписанном для меня Xenobox. Посмотрите, что он может. Для того, чтобы открыть его входные настройки, можно сделать это разными способами вот проще всего вот так вот два раза по нему щелкнули открывается вот такой вот окошко тут в принципе две закладки которые необходимо нужно настроить и две закладки с инструкциями и с решениями проблем если они у вас будут возникать но этот шаблон мы с Владом оттестировали не только мы уже много много раз он работает мега стабильно если конечно вы не ошиблись когда указываете какие-то данные входные, То есть, например, неправильно что-то скопировать. Что мы указываем? Во-первых, указываете домен, куда вам нужно уводить людей, то есть ваш рекламируемый домен, то есть куда нужно переходить. Ну, например, у меня он короткий, у вас это может быть длиннющая, там реферальная ваша ссылка, либо партнерская ссылка и так далее. Далее вы указываете домен, который будет использоваться в редиректе. То имя домена, которое будут видеть люди в этой ссылке. Ну, вот в моем случае, видите, вот zkbv 36ru И вот он у меня здесь, как раз он и указывал Друзья, если у вас нет, например, домена, проще всего и быстрее всего и дешевле всего, это купить его вот сейчас вот на этом сайте, он называется 2 домен. Домена здесь стоит 149 рублей. Без своего домена, конечно, никаких редиректов вы не сделаете. Если есть какие-то затруднения вот в регистрации доменных имен, ну, пишите, однозначно поможем, либо сами вам зарегистрируем. Итак. С доменом понятно. Теперь вид редиректов. Вот я вам говорил, что есть два принципиальных вида на поддоменных и в папках. Я делаю в папках. Вы указываете, сколько нужно вам делать редиректов. 200, 2, там, 1000. Вот это количество в этом поле и прописывается. Пауза. Ну, лучше оставлять стандартную. Вот 5-10 секунд. Ну, все делается очень быстро. Поверьте, стоять над душой, ждать, пока он закончится, вам не надо. В поле FTP прописываются данные от FTP. Кто не знает, что такое FTP, я скажу, что шаблон работает и с хостингом, и с виртуальным сервером. Что такое виртуальный сервер, тоже сейчас расскажу. И там, и там есть доступ по FTP. То есть, это возможность обратиться к файлам, которые хранятся либо на хостинге, либо на сервере, вот зная эти данные. Используя, например, вот такую замечательную программку, если мы говорим о хостингом как файзила, ну, То есть это для того, чтобы можно было что-то скопировать, какие-то данные, либо удалить. То есть для работы с информацией на все эти данные берутся из панели управления хостинга, либо из настроек сервера. И вы их заносите в соответствующие поля. Опять же, если есть какие-то проблемы, есть какое-то недопонимание, можете мне писать, либо пишите Владу, то есть однозначно поможем. Будет очень подробная еще инструкция, что как, ну такая техническая для тех, кто а, покупает шаблон. Редиректы можно делать, как я уже сказал, через хостинг, либо через а, VPS-сервер. То есть, если, например, вы владелец какого-то своего сайта, у вас уже хостинг есть, да, вот вам будет проще и удобнее делать через хостинг, ну, купили какой-то дополнительный домен, через который будут перепрыжки идти и вперед. Если у вас нет хостинга, проще всего купить VPS. Причем для того, чтобы работал шаблон, не требуется какого-то ну, заблубенного там дорогого, да? не требуется сервер с Windows, который дорогие. То есть требуется сервер с панелью управления Vista. Она бесплатная и устанавливается на раз. Опять же, не можете сами, но однозначно поможем. Вот я покупаю ВПС на RUVDS, такой очень популярно известный сайт. С этими ВПСками все нормально работает, но вот на них тестировали. То есть за них как бы уже все понятно. Однозначно будет работать и с другими ВПСами, хотя мы тестировали ВПС, который купили на хостере Begit. И там было все пипец. Вот набегите, пожалуйста, VPS не покупайте, потому что ну, вот этот шаблон, конкретно этот шаблон, с ними работать не будет, потому что там очень много ограничений. То есть требуется еще делать на сервере и потом еще делать в панели управления. Ну, то есть как бы слишком сложно. А вот с виртуальными серверами, которые покупаются на RUVDS, таких проблем нет. Тут все локально, все делается в одном месте и стабильно работает. Вот, но ну раз уже начал показывать вот так из себя выглядит панель управления Веста на сервере данные по ftp доступны вот здесь вот все отсюда берется генерируется паналь то есть по большому счету ничего сложного но если будут какие-то затруднения либо вам вообще не хочется покупать и возиться с виртуальным сервером у нас уже сервера куплены сделаем через свой виртуальный сервер. это не проблема там смешная нагрузка для него главное чтобы у вас был домен. Вот без домена, ну никак. То есть 149 рублей, пожалуйста, где-то изыщите. Это настройка ВДС также производится на э, страничке. Здесь вносятся данные от сервера. И вот именно на этой страничке выбираются, какие конкретно вы будете делать редиректы. Вот обратите внимание, что можно делать. Вот первый редирект это хитачи, что это самый простой, просто перепрыжка. Далее, Hitachi с защиты от ботов, я обещал, что я о нем скажу. То есть это редирект, который отсекает, отсекает ботов в социальных сетей. Вот довольно часто можно слышать такую вещь, ничего не делал в социальной сети, там только разместил ссылку, все, пипец, там меня забанили. Вот почему? Потому что по вашей ссылке прошел бот. Он понял, что вы его пытаетесь перенаправить с одного сайта на другой, то есть он понял, что это редирект и на какой-то нетрастовый, забаненный в этой социальной сети сайт и все кирдык. Поэтому редирект защиты от ботов позволяет увести бота на какой-то доверенный сайт, ну, например, на Яндекс либо, как у меня, на ВК. Но ну, если я размещаю ссылку в ВК, то есть на главную страничку, и как бы, ну, все нормально, нас все любят. Также здесь выбираются э, редиректы с фреймом. А если вы выбираете редирект с фрейм с настройкой, то вот как раз в этих двух полях вы и можете написать, что будет у вас отображаться при подгрузке этой страницы. То есть какой заголовок, какое описание под э, страничкой. Ну, то, что подгружал у меня контакт, когда он прошел по ссылке редиректа. Вот это вот все основные настройки, которые можно делать э, в шаблоне. Но если мы с вами откроем щелкнем правой кнопочкой на шаблоне и откроем папку «Директория проекта», то в папке, которая у вас будет, скорее всего, одна, у меня тут несколько папок, потому что несколько шаблонов, и вот в этой папочке вы можете найти несколько полезных для вас файлов. В папке «Готовые редиректы» будут уже лежать редиректы, которые вы сделали. Есть папка «Файл с картинками». Вот сюда вы подгружаете... Картинки, которые вам потребуются, если вы используете фрейм с настройкой. То есть эти картинки нужно загрузить на какой-то хостинг. Ну, например, на свой, либо на какой-то бесплатный хостинг. И вот такую полную адресную строчку прописать в этом файле. То есть посмотрите, если я эту адресную строчку копирую, то вот как раз и подгружается та картинка. И небольшой мануал, который оставил Влад для тех, кто ну, никогда еще не работал с Xenobox. Вот Что нужно делать? Все это есть. Но еще об одном файле не могу сказать, потому что очень часто это спрашивают. Вот, например, название вот этих папок, видите? Либо название вот этих вот поддоменов, если вы кто-то будете делать на поддоменах. Можно ли задавать свои? Это наиболее частый вопрос. Пожалуйста. В папке System лежит отдельный файлик, который называется поддомены. И вот что он использует в качестве названий для папок и поддоменов. Вы, конечно, можете их заменить свои. То, что хранится в этих папках, соответствующих каждому типу редиректа, я рассказывать не буду. Это уже такая техническая информация. Она потребуется только тем, у кого есть этот шаблон. Значит, для того, чтобы шаблон начал работать, вы ставите нужные вам настройки в папках, там, например, поставлю 10, сделаю не фрейм с настройкой, а сделаю хитачи защиты от ботов, вот, и нажму плюс 1, то есть запускаю шаблон. Вот он сейчас готовится к запуску, если интересно, можно нажать вот, показывать, и у вас в отдельном окошечке вы будете видеть, что, что сейчас делает шаблон. Но он работает с сервером виртуальным, ничего интересного тут как бы сейчас не заметить. А вот когда работают шаблоны, которые делают что-то в социальных сетях, или вот там шаблоны, которые работают со скайпом, даже интересно на это посмотреть. Все, вот видите, вот он все уже сделал, сделано 10 редиректов. Опять же, открывая правый щелчок по шаблону, директория проекта, готовые редиректы. Вот их уже, видите, стало больше. Любой возьму, ставлю и произойдет то, что я вам показывал ну, в самом начале. Итак, друзья, если вам реально необходимо размножать ссылку на ваши проекты, если вам необходимо защищать эту ссылку, например, защитой от ботов, либо если вы ее сеете в группах в социальных сетях, вы хотите, чтобы у вас какие-то красивые картинки автоматически подгружались, вот, и вам это нужно сделать массово. От души рекомендую шаблон, который называется VIP-редирект. Автор-разработчик Влад Петров, у него колоссальное количество уже готовых шаблонов. Вы можете с ним связаться вот по тем контактам, которые сейчас видите, и которые будут в описании видео. Пожалуйста, смотрите, списывайтесь, и будет у вас все хорошо. Всем спасибо. Будут какие-то вопросы, пишите мне в контакт, либо в WhatsApp.